Вот и вся правда. Вот и вся правда про Россию, Украину, то есть, да, реально, Россия захватит Украину, поэтому срочно эвакуируйтесь, срочно, присрочно. Вы можете остаться в России. Я знаю, что в будущем все будет хорошо, если вы будете хоть там, не знаю, миллион. У нас уже не миллион, скорее всего, уже Россия разбудила, то, что.. Очень плохо в сути рассказал, что да, реально Россия виновата, она эту вину не признает. Я ей говорю, она скажет такое, не, говорю, не, грубо говоря, есть шансы, если вы с Украины, то можно ехать в Европу, но ну, еще есть, еще остаться здесь, Россия, в вот самом э жить, видите, Россияне ничего убивают, жители говорят, что не убивают, а на самом деле немного есть. Некоторые, у них половина армии знает, что нужно убивать по наказу. Другая нет. Пополам, пополам. Я не знаю, но на процент, это. У России проблемы должны быть. Люди вообще про это ничего не знают. Я вам рассказываю. В принципе, в интернете так доступно. Поэтому, кому не лень найти информацию, прочитать и самым использовать ее. Потому что я тут вижу, что при всем уж нас убить всех. Это не шутки. Поэтому готовьтесь к чему-то. Сейчас просто в как там Киеве. Э -э сейчас на русском говорю, поэтому я загружаю на русский канал. Набираем, давайте, полмиллиона лайков и продолжаем. Хотя миллион лайков, окей? я вижу конкурента, он достаточно популярен. Мне нужно обогнать, чтобы доказать, что Украина хорошая страна. Не надо было это делать. и Мы будем сожалеть об этом. Мы русский народ который будет потом грехи все грехи которые мы напали просто я смотрю видео украинцев как россия наша страна с крыма у нас там просто армия там мы тренировались не знаю почему украина не могла ничего сделать если человек тренируется армия не просто так значит волей не готовится она подготовлена кстати, еще Украина выдохнет, то есть у них один этап, а в России три этапа. Первый сейчас пошел, второй средний такой, а третий, это последние куски у них остались. То есть это еще первый этап, первый на первый. Миноруссия помогает, только вот не понимаю, почему. Китай говорит, я не буду помогать России захватывать Украину. Россия говорит, ну ладно, просто полграма молчало. что это значит? это значит, что или я что новости пропускаю. напомните мне в комментариях новостях, только напишите так коротко, например, вы писали, я помню, сейчас нужно вспомнить коротко писали, что безграмотно и все. одно слово, как я посчитаю. блин, я немножко побольше пишу, так что не будьте Такими безграмотным русским. Вы же русский народ, вы должны быть грамотным, Там много русских языков нужно изучать. Именно русский язык тяжелый, чем украинские говорят, это правда. Я так посмотрел, я офигел. Почему русские безграмотны, Поэтому они идут в Крым воевать. То есть они не знают, кто они воюют, и там солдаты тоннами идут в Украину. То есть им сказали, иди туда. Все, они пошли. Им платят, им дают еду. Работники, просто работники. Это значит, что будет очень плохо, поэтому единственный шанс, единственный это И еще один шанс остаться в России, Да, Только смотрите, чтобы вас там не щипнули, а то сразу встанете замороженным в зомби, как в Крыму люди, которые аварми были, это да, будет еще плохо. Они, кстати, похожи. Есть музыканты с Украины, которые уже захватили Донецк, их... и они стали зомби. Но именно они не те же. Их что-то вкалулили, что сейчас. Зачем это делать? Да кто это сделал? Кто их поможет, а? Марсианина захватите все, все. Раньше я боялся марсианов, теперь уже не боюсь. Давайте, в принципе, смысла уже нам нет. <laughs> так это чели. Да. Сколько нам 4-5. А он снимает 15 минут ролики. Нужно по поработать. Это достаточно много. Хорошо. Напишите в комментариях вопросы, ответы. Вроде бы там да, писали. Я до контролирования Сижу, поэтому. Потом будущий это с этого телефона. Будем теперь 2 раза больше. того, что я так куплю. Немножко так. Чтобы все знали, что не надо так делать. Давайте отберем. Как это сделать, вы знаете. Крем В Крым поехать. Показать видео. Смотрите, как Россия тоннами сгружает. Это же не вся армия. Это был первый там Россия огромная страна. Россия специально 8 лет. Специально делает так, чтобы Украина бомбила. Украина любит месть ну извините, мы в России тоже не вместе. Мы все СССР любим кровь. Как я вот Поэтому в строят, танки и всякое такое. Единственный шанс это пытаться говорить с Китаем. Тоже шанс. Давайте с Китаем, возможно компромисс найдете и все будет нормально. Потому что Китай нападет на Японию, потому что Япония помогала Украине и Россия тоже. Украина, России тоже Украине, против России, поэтому Китай, Крым, стоп, Россия, Китай, Индия, это неизбежно. Ведь Россия остается, Китай присоединяется, а третья Индия, я ничего не знаю, но пророчество писало, что три самых сильных держав, ой, украинский, объединятся. Нет, она избудется. Я говорю, читайте пророчество, Россия, но хотя бы хоть что-то изучать, а то вы нападаете на Украину, 12 лет, армия. К. И вы уже на том свете говорите, это мой прожил бог, а мне еще бог скажет там, наверное, Ну да, в принципе, дам только Грузию дам тебе. Мне тоже даст Грузию ведь я, вот, меня еще понятно, Да, я в грузию. Буду. И вообще можем в Литве жить. Вторую жизнь даст, Бог, скажет. Мало ты проживающего еще. Если тебя вообще никто не будет знать. Да, потому что 7 миллиардов. И она есть клоны стол там оружие. в общем я не знаю что с Индией но Китай и Россия объединяются это очень плохие новости это мировая война это уже мировая поэтому сейчас ШСР... США должно уже помогать Украине поэтому если меня слышите то сообщить им всем странам мира как можно быстрее я бы тоже конечно был бы мог но я лучше ролики буду описывать потому что я быстрее это делаю чем остальные мне уже выключается техника, капец, зарядка, получается у Мне в общем-то лучше техники там именно снимать, а писать куча... Это не мое дело, я не могу это делать. Поэтому, если у вас есть время, напишите. Всем странам, кроме Китая и... Там Беларусь, кстати, что-то не пойму. Может потом Россия Беларусь захватит? Сначала Лукашенко умрет, потом уже Путин ну, фу, с этим китайцем Россия и Китай будут жить еще. Потом Индия присоединяется к ним и будет... Э, ой, это будет очень плохо, бить. потому что очень плохо. Почему? Потому что -то очень плохо. Нет, это конец, получается, мира возможно да они построят что-нибудь но они не пророчество продлевают. дальше пророчество писалось то что Надо набрать пророчество кстати Это я забуду. Вот так значит, там много количество война значит россия сила китай мощь индия количество ну китай и индия вместе количество в принципе очень плохо, видите, в будущем будут такие Интерсы, которые снимают ролики всякое такое. Да, рекомендуйте, наверное, выехать туда, поехать именно туда вот и выучить такой язык и жить там. Потом в будущем, возможно, ролик посмотрите и будет он полезен. Ведь это случится. Там uh, Киев взорвали все дороги специально, чтобы Россия не приехала с танками. Плохие новости для всех, для России, для Украины. Ведь Россия делает пророчество. А пророчество может принести и вред, и пользу. Потому что кто его знает, кто писал пророчество, зло, добро, рай, ад, писал, его. кто писал, откуда вы знаете? Говорите, о, это классно! Кто научил безработности? Зная наперд, не знаю о чем. Но вот только классно пословица. Знаете вперд, не знает ни о чем. Я не знаю, откуда она появилась. Знаю наперд, не знаю ни о чем Напишите комментарий эту пословицу и всем распространяйте, чтобы все знали про это пророчество. Напомните, пожалуйста, что я сказал. Знаю о чем, не знаю, куда я иду или что. В общем как так вот. В общем, остались в России, я не хочу, чтобы пророчество реально забулось. Ведь если так, то такое скучновато будет. Не круто, не получается. Как живут уже украинцы? Они поедут в США, обязательно, Китай, обязательно, там, Индия, ну, как хотите. Это бессмысленно вся ночи,